Концепция безопасности Linux. Linux является многозадачной многопользовательской системой. Это означает, что одновременно в системе могут работать десятки пользователей и выполняться сотни программ. Для обеспечения безопасности системы используются несколько механизмов. Основой безопасности Linux является концепция пользователей и групп. Для каждого пользователя в системе создается учетная запись, которая содержит логин и пароль. Логин – это регистрационное имя, пароль – это секретная последовательность различных символов. Правильный ввод пары логин-пароль позволяет пройти аутентификацию в систему. Привилегии пользователя система определяет на основании идентификатора пользователя – uid – user identifier. Исходя из этого, разрешает получить доступ к тому или иному файлу или запустить ту или иную программу. По умолчанию gid новых пользователей начинается с 500, до 500 используется для системных служб UID, а заканчивается на 60 тысячах. Также у каждого пользователя есть как минимум одна группа, в которую он входит. Группа это список пользователей системы, имеющий собственный числовой идентификатор gid. Участники группы получают доступ к файлам и каталогам этой группы. Пользователь автоматически получает права владельца тех файлов, которые он создает. Изменить права доступа может только владелец файла или пользователь root. В Linux используется механизм UserPrivateGroup, UPG, когда для каждого пользователя автоматически создается группа с таким же именем. Преимущество такого подхода в том, что с самого момента создания пользовательских файлов доступ к ним будет ограничен. Аккаунты могут быть созданы как для физических пользователей, так и для определенных программ. В операционной системе Linux есть два вида пользователей. Первый – это пользователь root. Это пользователь работает на уровне системы, и ему разрешено абсолютно все. Его UID всегда равен нулю. Работать из-под этой учетной записи рекомендуется только в крайнем случае. Для повседневной работы лучше использовать обычную учетную запись. И второй вид пользователей – это обычные пользователи, UID которых начинается с 500. Обычные пользователи имеют ограниченные привилегии и не могут напрямую нанести вред системе. Рекомендуется работать из-под учетной записи обычного пользователя. Работу пользователей в Linux регулирует несколько файлов. В файле etc.psvd находится список всех пользователей системы. Раньше в нем также хранились пароли, но с целью повышения безопасности сейчас используется файл ETC-Shadow и md 5 хеширование. Для хранения списка групп есть файл ETC Group. Для групповых паролей используется файл ETC gshadow, но пароли на группу обычно не устанавливаются. В случае, если учетная запись используется для приложений работающих в системе, то имеет смысл отключить возможность подключения в систему такой учетной записи. Для этого в качестве shell это седьмое поле файла ETC PSVD необходимо указать sBIN noLogin. И давайте пройдемся по файлам, которые влияют на работу пользователей и групп в операционной системе. Первый такой файл – это файл etc.psvd. Файл является базой всех пользователей в системе. Это обычный текстовый файл, где одна строка описывает одного пользователя. Каждая строка состоит из семи полей, разделенных символом двоеточия. Пример строки из файла etc.psvd представлен на экране. Первое поле – это имя пользователя. Второе – символ «x». Он обозначает, что используется shadow-файл для хранения пароля. Третье — UID. Четвертое — git, группа ID. Пятое — Polygecos. Здесь можно указать номер телефона, адрес, полное имя пользователя и так далее. То есть любую информацию о нем. Шестое — домашний каталог пользователя. И седьмое — это командный интерпретатор. То есть его shell, в котором он будет работать. Файл etcpasswd стоит рассматривать как первую линию обороны сервера. Регулярно производите чистку этого файла от старых и неиспользуемых учетных записей. В целях повышения безопасности пароли не хранятся в этом файле, а хранятся в файле etcshadow. Следующий файл, который мы разберем, это файл etcshadow. В этом файле хранятся пароли пользователей. Для их защиты используется md5 хеширование. md5 хэши записываются после набора символов доллар единичка доллар Пример строки из файла ETC Shadow показан на экране. Первое поле – это имя пользователя. Второе – зашифрованный пароль. Рекомендуется использовать не менее 8 символов с использованием цифр и спецсимволов. Третье поле – последняя смена пароля. Количество дней с 1 января 1970 года. Четвертое – возможный минимальный интервал между сменой пароля. Пятое. Количество дней, в пароль будет рабочим. По истечении срока пользователю придет а, запрос на его смену. 6. За какое количество дней до истечения пароля выводить уведомление, что пароль нужно сменить. 7. «Enactive» а, — число дней, через которые, через которые аккаунт с просроченным паролем будет отключен. И 8. «Expire» — дата при достижении которой учетная запись будет заблокирована. Как видим, 7 и 8 у нас не используются. Следующий файл. Файл etc.group. Это файл, хранящий список групп в системе. Каждая строка состоит из четырех полей. Первое поле символьное имя группы. Второе поле пароль для группы. Обычно не используется. третье идентификатор группы, то есть гид. И четвертое список пользователей этой группы. Следующий файл etc.group. Shadow файл хранит личные настройки для групп. Первое поле в этом файле это имя группы, второе зашифрованный пароль, как видим здесь сейчас пусто нет никакого пароля, третье список администраторов группы через запятую, в конкретном примере тоже администратор у нас отсутствует и четвертое список участников группы через запятую. Здесь у нас три участника. Обычно пароли на группы не устанавливают. Следующий файл ⁇ это файл sbnologin и etc-login-devs. devs. sbnologin ⁇ это файл заглушка, который не позволяет пользователям подключиться в систему. Используется в ситуациях, когда пользователь создается только для работы какой-либо программы и давать доступ в систему ему не нужно. Файл Login Devs позволяет определить некоторые полезные значения по умолчанию для различных программ, таких как User ADD. Давайте переключимся на консоль и пройдемся по этому файлу. В нем много различных опций. Я его открою с помощью ls И поговорим про опции, которые в этом файле у нас встречаются. Значит, первый у нас незакомментированная. Строка «MailDir» – расположение почтовых ящиков для пользователей. Далее у нас здесь закомментированы различные опции и подсказки для них. «Path Max Days» – максимальное количество дней, которое пароль может использоваться. «Path Min Days» – минимальное количество дней между возможностью смены пароля. Пасмин Min len, минимальная длина пароля. Пас Warn age за какое количество дней до истечения пароля предупреждать пользователя. И вот как раз значения для всех этих опций здесь у нас установлены. Дальше спускаемся немного ниже и видим Uitmin, min, UIT Минимальное и максимальное значение UIT, которое будет использоваться в программе User ADD. Значения здесь у нас нормальные стоят. Ниже видим UIT и гид max. То же самое в отношении UIT минимальное и максимальное значение гид который будет использоваться в программе групп адд дальше идем у нас здесь сейчас закомментировано юзер дал это опция если опция с команды указана, то она будет запущена во время удаления пользователя но никаких дополнительных действий во время удаления пользователя нам не требуется и поэтому она вот у нас закомментирована спускаемся еще ниже до конца файл прокручу CreateHome Опция «Должна ли программа UserADD создавать домашний каталог для пользователя?» Эта опция перекрывается ключом «-m» малой в командной строке программы UserADD. Ну, у нас, да, по умолчанию домашний каталог для вновь создаваемых пользователей будет у нас создаваться. Это нормальное значение, трогать его не рекомендуется. Дальше у нас «umask» — опция задает значение U-Mask. Если не задан, то будет использоваться 0.22. Дальше юзер group ЕНАП, опция разрешает программе юзер-дел удалять группы, в которых нет пользователей. И MD5-крипт ЕНАП, какой метод шифрования пароля использовать, MD5 или DES. В CentOS по умолчанию используется MD5. Все, выходим из этого файла, возвращаемся обратно на наши слайды и переходим дальше.